Я вновь стремлюсь И вновь спешу К Тебе, Иисус Доброе утро Доброго дня Ласково, мудро Встретит меня Просто и трудно Вознесут Доброе утро Мне дал Иисус. Будет новый день В нем снова меня господня рука что победы в этом дне одержать утро добрым будет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 И трудно хвали хвале вознесусь. Доброе утро, доброе утро, Доброе утро, Господь Иисус.